Здравствуйте, уважаемые подписчики! У нас сегодня такой необычный ролик, потому что мы в режиме нон-стоп продали коттедж 70 квадратов. Помните, мы снимали ролик, где я говорил, что осталось 4 коттеджа? Вот один из них, это 70 квадратов, вот забрали. Вас как зовут? Рая. Рая. Очень приятно. Вот для наших подписчиков Расскажите, вот что, как, почему Анапа, в конце концов? Анапа, потому что у меня муж из Краснодара, а мы объездили, вот, служили раньше. А, вы военные? Да. Военные пенсионеры. Ну и вот захотелось мужу домой вернуться, поэтому мы приехали в Анапу, здесь сразу купили. А откуда приехали? С Курска. Последнее место службы было Курск. И вот мы с Курска сюда приехали, переехали там. Ну, то есть, в принципе, не было вопросов, куда? Сочи, нет, там, Новороссийск? Нет, именно, не Анапа не именно Анапа целенаправленно? Именно потому что здесь детский... Оздоровительный много санаторий. Да, и у нас внуков много, поэтому а. вот нам и нравится Анапа. Ну, спасибо. А, а да, еще да. такой вопрос, Рая, тоже. Вот вы, получается... Буквально сегодня подписали договор, внесли деньги, и мы сейчас вот так оперативно всем да. составам вам свет подключаем, котел, чтобы запустили, это все вот сегодня делается, уважаемые подписчики, вот даже такое бывает, ну, как не пойти навстречу хорошим людям, вот, а почему именно Стройгарант Анапа? Много же других застройщиков есть. Нам понравился очень Сам поселок, да? поселок компактный цене да у нас отличница да, и по инфраструктуре остановка пожалуйста да, в оба направления порядок, 100 метров да. магазин, песчаный пляж да а магазин еще здесь будет на вот, на первом вот, а, получается участке мы будет магазины автосервис вам не говорили сказали молодцы как прям я очень рад что вот так вот вас услышали что надо сегодня оперативно заехать у вас кошка я смотрю необычная да, Финская, споя. это, да? Финская. Это без шерсти. Да. Ей холодно сейчас. Вот мы быстро-быстро подключаем свет, чтобы было отопление. А, такой еще вопрос, Рая. А вот вы же рассматривали все равно и жемчужину, и я встречный. встречный. Просто только приехали в Звезды, сразу, сразу влюбились. Да, и мы в один день же почти сразу это а -а -а. Так, Ну, я... да, мы сразу сразу вот все это, сделали. Да, и все сделали сразу. Очень приятно, друзья. Видите, как получается, как любовь с первого взгляда, да? да? Здесь осталось, я повторюсь, в продаже, это три коттеджа. И то один из них, это 130 квадратных метров, должны сегодня тоже, люди уже едут на переговоры, вот сейчас в офисе буду встречаться, и всего здесь останется два. Это 110 квадратов и 130. Поэтому, если хотите успеть до Нового года, помните, я говорил, что мы 100% продадим, и мы даже быстрее ну, продадим, чем оно... Вот, чем ожидалось даже, друзья. Поэтому надеемся очень, что вот буквально вот за вашим участком еще свободные участки есть. И если мы договоримся, то еще будет 4. Но это будет как бонусы, я думаю, все будут рады. Это будут подряды, ну, либо мы за свой счет, как это обычно делаем, строим, потом продаем. А здесь по благоустройству все нормально, все устраивает. Какие-то, может быть, террасу, укрытую, застекленную, ну, планируйте в дальнейшем со временем. Со временем. Поживете. Да, и под... вот согласитесь, да, что не было такого, пришли к нам, и мы вам, и это еще давайте дополнительно, и то, и пятое, и десятое. Мы говорим, пожили, да, смотрели, смотрели, надо, смотрели, обратились. Да, мы, да. Да. Но вы будете нас рекомендовать. Конечно. А, как скоро мы увидим от вас плоды? <плоды> Да что, мы как бы уже реально э, свой рынок здесь завоевали, да. вот. по рекомендациям в основном идут, уже не столько бюджет в рекламу тратим, сколько вот просто сделали вам добро, да. вы кому-то сказали, это достаточно на сегодняшний да. день. Поэтому и вам хорошо, и нам. Мне он, дети думают переезжать сюда же еще. Ну, тем Скучно, более, тем что? более. Может быть реклама. и соседний участок Может под детей, быть. если Может что, забронируем. Быть. Хорошо. Рай, какое-то пожелание может быть подписчикам, которые а, сомневаются по поводу переезда в Анапу Или боятся, что не подойдет климат, там, ну, разного рода страхи Вот как вот вы собрались же и будучи, ну, э, как сказать, в рассвете сил уже и все равно переехали? Ну, да. Вот скажите им что-нибудь Климат хороший, вот сегодня 30 ноября, а солнце светит и плюс 14 градусов тепла на улице тепло. Да Тут даже еще никто машины в зимнюю резину не одел. Вот, друзья, очень надеюсь, что мы сегодня сделаем свет, а мы его сделаем 100%, если надо, и в ночь здесь будут все делать. Поэтому не переживайте, номер мой есть. Вот, котел запустим, все это тоже протестируем. Поэтому здесь проект такой достаточно компактный. Это две спальни, мы вам покажем в обзоре, смотрите, будет очень интересно. Всегда я клиентам говорю спасибо, что оказали нам доверие. Но в свое время вы не пожалеете, что будете здесь жить, наслаждаться. Поэтому мы вот осуществляем мечту. Поэтому добро пожаловать в Анапу. Всем удачи, всем пока.